Всем привет! Вы на канале «Призработать в интернете» в сегодняшнем видео мы будем проверять на платежеспособность данный проект, про который я уже снял два видео обзора. Это будет уже третий. Здесь мы покупаем, получается, мы инвестируем в тронах, либо же в тезер, трц 20 USDT, и получаем монету INR. Далее мы заходим вот на главную страницу, либо же вот, Финансы нажимаем и здесь мы можем инвестировать. Я вот э, здесь инвестировал ежедневно вот получаю здесь 3%. Видим на моем балансе вот 259 монет ИНР, сейчас мы получим здесь ежедневный бонус, прокрутим здесь колесик и выведем заработанные TRX и посмотрим сколько мы заработали. Видимо, у меня здесь 4 прокрута есть. Можно дополнительно здесь заработать монетки ИНР. Так. Получил ли одну монету? Но это мало. Идем дальше. Вот еще раз получил. Еще раз нажимаем. одну монетку можно здесь получить аж 9000 данных монет ну, выпадает как как всегда по одной монетке так идем на домашнюю страницу давайте сейчас выведем прибыль смотрим на балансе у меня 259 давайте сейчас выведем и пароль для вывода денег так вывод средств успешен Идем в мой кабинет, сейчас посмотрим запись снятия средств. Видим, вот сегодня 8 марта, автоматический обзор. Ну, в общем, средства инстантно зачисляются на баланс, я должен получить вот 47 тронов. Видим, вот она выплата в размере 47 тронов. Данный проект он платит, кому он интересен, я ссылку оставлю в описании. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, всем пока.